Йоу-йоу, всем респект, братва! С вами Мародер 120 Гигабайт, и сегодня у нас будет очень необычное видео. Будет битва с подписчиками, засмеялся, поиграл, называть как хотите. Я придумал битву с подписчиками, чтобы не было как-то так вот совсем уж избито, да. Короче говоря, это будет в принципе э, такая относительно стандартная реакция на мемы. Но все они будут от подписчиков. Специально на своем сервере в Дискорде я создал канал, который называется, собственно говоря, битва с подписчиками. Туда кидали свои мемасики, либо сделанные собственными руками, либо какие-то мемасики из интернета. Кидали мои подписчики. Я буду сейчас на это смотреть, я буду на это реагировать. А вы, ребята, в комментариях обязательно должны определить, какой из мимасов был самый лучший, какой был самый смешной, какой вам просто больше всего понравился. Оценивайте, просто пишите в комменты, какой мимас был самый лучший. Можете оставить тайм-код, например, или какое-нибудь его описание, чтобы я понял. Также можно лайкать комментарий, с которым вы согласны, там и так далее, и так далее. Короче, проявляйте активность. Э, блядь. Проявляйте активность в комментах. Будочительно вам благодарен. Первый раз в жизни я это делал. Никогда в жизни этого не делал. Да, поэтому строго не следите это видео. Я не знаю, я буду монтировать. Я не знаю как все это будет выглядеть надеюсь что получится весело классно замечательно очень мне бы этого хотелось второе если мне будет не смешно или я буду считать мем глупым не смешным отцом я прям так и скажу я не буду там ой ну слушайте ну блин да вот ну ладно не очень или там буду Куда вот, вот все этого не будет. Я не могу заставить себя смеяться, если мне не смешно. И в целом меня довольно-таки тяжело рассмешить. Посмотрим, получится ли это сделать у моих подписчиков. Буду максимально открыто реагировать на эти мемы. Но я все еще немножко стесняюсь формата с камеры, особенно это касается видео. Если к стримам я хоть как-то привык, то к видосам я еще не особо привык. Немножко странно себя чувствую, когда разговариваю с этой ебной черной камерой, вот она меня смотрит. И дело не в том, что она черная. Поставь лайк, пожалуйста, под видос. Подписывайся на канал, если не подписан. Комментарий обязательно оставь. вступай в дискорд, он у нас в описании. Там же ссылочка на группу ВК, там ссылочка на мой инстаграм, обязательно подписывайтесь на все это добро. Буду очень сильно вам благодарен, если вы это сделаете. Если это видео хорошо зайдет, у нас еще оно будет, я думаю. И не раз. Ладно, все, погнали, погнали. Хватит пиздоболить, Артем, погнали. Первый мимасик. Я кушаю под стрим Артема, мародер 120 гигабайт. Мля, что-то жрать охота, а в холодильнике пусто. Я доставаю еду обратно. Держи, Артем. Ебать, это мне напоминает, как кормят э, птенцов. Это вы что, ко мне так относитесь? Я попросил также голосовать за годные мемы, чтобы было понятнее: годнота или не годнота. Кстати говоря, насчет этого, ребята, если вдруг вашего мема не оказалось видео, значит я его вырезал. Да, может быть, я отреагировал скучно. Может, сам мем показался не скучноватым, чтобы укоротить длину видео. Поэтому, пожалуйста, не обижайтесь. Вы уж извините, тут я ничего сделать не могу. И продам новогоднюю елки, если ее э, зажечь, то можно увидеть Деду Мороза вживую. Это типа наркотики ежедневные. Ага. Кстати, марихуана, это плохо наркотики. Наркотики это плохо, не понимаю никакой наркотики, живите правильно, а, секс только после свадьбы, конечно же, никакого алкоголя, никаких наркотиков, марихуаны, тем более, это вообще а, происки САТАНЫ, так что не поддавайтесь им. Грузинская кухня, существует болгарская кухня, существует корейская кухня, существует Артем. всем привет, меня зовут Артем, и я люблю кушать. Кто не любит кушать в этом мире? Я люблю кушать, все любят кушать. Вот это не очень похоже на корейскую кухню, если честно. Ладно, Егор, ты старался. А, дорогой, свяжи меня и делай, что хочешь. Дорогой? Это заебись, кстати говоря, Егор. Вот это классно. Не кидайте мемы на английском. Я что вам тут переводить должен, вы издеваетесь надо мной. Не хватает переводить вам игры, которые мы на английском играем. Да, что я стараюсь практически не делать. Внимание! Если вы гомосек, то скорее всего выживете. Натуралом пизда. Присоедитесь как следует. Дополнительными пристежками ванус. Мне кажется, мой сюжет самый лучший. Я скидываю будильник уже десятый раз подряд. Слышь, хуила. Будильник мне такой не говорит. Я не знаю, что у вас за будильник. Я за будильник заплатил кучу денег, блять, вот он мой будильник. Он со мной так не разговаривает. Он так со мной разговаривал, нахуй. Пизда ему была бы, ясно? Да опять на английском мем, вы что, издеваетесь надо мной? Я буду с русским акцентом его вот читать, да? When you're losing, but your bro tells you the good weapon А, Когда ты проигрываешь, проигрываешься, твой братан говорит тебе, где хорошее оружие. Ой, как э, смешно, как классно, как замечательно. Да хватит кидать мемы на английском, засранец, прекрати это делать, я не понимаю. Когда отбрещается, она решает не приезжать. И ты типа такая грустная обрита яички. Жизнь на самом деле. Хочу почувствовать тебя внутри себя. А почему столько много лайков в этой хуйне? Это ж полная ебала. Когда смотрел 50 минут мимо в туалете. Это, кстати, Жиза, пиздец. Беру с собой телефон, открываю какой-нибудь ТГ-канал, где-то снова мимайсики постит. Сижу, короче, читаю их там. У меня уже все затекло, нахуй, я уже посрал, я мог бы раз в 7 уже посрать. У меня уже писька сухая жопа уж сама вытерлась, короче, я сижу, все смотрю, смотрю. Ну, короче, это жизнь, да, это жизнь. И вот так примерно оттуда выхожу. Это классика, да. Крыть по три пачки в день — это трудный путь. Но разве нам нужны легкие? Мне прям хочется здесь вставить. У меня даже, наверное, это должно сработать, да? Бич! Давайте посмотрим вот эту что Герой не выбирает судьбу. Судьба выбирает его. Враг у ворот. Какие вороты? Я, конечно, ворота, наверное, открыл где-то. Это очень классно. Знаешь, что проблема? Я не знаю, где эти ворота, блядь, я не понимаю, где они Вот, ворота? вот этот гоняк вот Где это... ворота? Это охуенно Ворота, ворота, где ворота? Вот это охуенно, это просто охуенно. Это я лайк. Это первый мем, который я лайкну, прям. Я здесь хоть посмеялся. Господи, я ему вообще смеяться не буду. Честно, я боялся, я вообще ни разу не засмеюсь. Классный мем, ребят, старайтесь лучше просто, да, блядь? Что за хуйню? На английском кидают мемы, блядь. Русский стример. Вы что, с ума сошли? Я купил хороший комплектующий для моего ПК майнер с чужого гид-проекта. Наш. Бля, хороший, ребят, алло! Хватит. не надо, не надо, что это такое? Я не понимаю, блядь. Вы, вы тут думаете, мы тут собрались умные, что ли? Индусы, мы не едим коров. Это запрещено. Мусульмане, евреи неогрозная животное их не надо есть жители запада кошки собаки и кошки наши лучшие друзья мы не можем их есть китайцы еда это еда жизнь к сожалению жизнь к сожалению китайцы вот уже тут покушали немножко лишнего да если вы знаете я хочу себе такую кошку которая будет давать кошачье молоко кто не пил когда-нибудь кошачье молоко я хочу теперь попить кошачьего молока я понял что я пил коровье молоко я даже кози пил молоко я человеческое молоко пил но я никогда не пил кошачьего молока. И я ничего не боюсь. Но есть одна вещь. Андрей Макаров, 13 рублей, она пугает меня. Это жизнь, ладно. Скример-донат надо менять, потому что ну, я уже, у меня уже стальные яйца. Да? Либо они стальные, либо они уже покрылись корочкой из-за какаши, которую я постоянно откладываю из этого скримера. В итоге я уже не так сильно его боюсь. Надо было поменять на что-то новенькое. Артём, я слышал, что в этом году ты был плохим мальчиком. Поэтому все, что до достается тебе в подарок, это какашки снеговика, дед Мороз. Слушай, этот год и так говно был. Не надо мне еще какашки снеговика на Новый год дарить, пожалуйста. Ладно, буду очень благодарен. Эй, алло, это бан! А ч ⁇ она так удивляется? сама так много разделала. Саша, что такое, Саша? Неправильную взяли на фон. Картинку, я считаю, вообще неправильная картинка на фоне, там должно быть как она, ну, вы поняли. Хуй-то, я этот мем вырежу, я просто оставлю, как я говорю, что этот мем это не полная хуй-то, мне интересно. Хватит кидать мемы на английском, хватит. Ученый объясняет, как вредно до спать, я в три ночи смотрю его видео, это тоже классика, это тоже жизнь на самом деле. После развода ребенок остается со мной, я его родила. Твои а, аргументы, хуйня, я не согласен. Когда я кидаю монету, автомат он выдает банку колы. То чья это банка, моя или автомата? Сексический юмор? Ммм, Егор, м -м -м, нехорошо. Всем респект, братва, с вами мародер два месяца спустя. Да, э -э, к сожалению, вот на этом моменте видео у меня выключилось... Запись камеры. Именно это задержало его выход там на месяц с лишним. Еще раз прошу вас прощения за это. Я очень долго думал, что мне делать, потому что очень классно выглядит видео, когда камера есть. И вот если она вдруг внезапно пропадает, откуда полный отстой. Короче, я решил, что я просто э, включу то, что у меня там смонтировано. Там осталось где-то еще около 4 минут. Я просто сейчас включу и постараюсь повторить на камеру свои эмоции, которые я испытывал два месяца назад. Хоть как-то я буду в кадре, потому что, ну, я не придумал ничего лучшего, к сожалению, чтобы выйти из этой ситуации. Да, посмотрим, что из этого выйдет. Я надеюсь, что все будет классно и здорово. Ты пидорюга ебаная. Хули ты под долбоеба косишь? Пидор! Посмотри, пидорас, блядь! Видео, говорю. Гэс, нету денег оплатить? Оплачу пидору, блядь! Хуила, блядь! Хули ты прячешься, блядь? Гондон, блядь! Напиши, пидор, блядь! Цифры, координаты, блядь. Я тебе, сука, обещаю, блядь. Покажешься, я приеду, блядь, в твой ебаный город, блядь. И тебя пасу, блядь. Сам, сука, лично. Вот это, это неплохо было. Это мне понравилось. Я не знаю, почему так мало здесь тебя полакили. А мне это понравилось. А это неплохо, кстати говоря. Где взорвался на камеры? Со звуком просто великолепно. Это, это, вот это охуенно. Это охуенно. Это отлично вообще. Если девушка переспала с 10 парнями, то она шлюха. А если переспал парень, то кто он тогда гей? Все логично, что здесь смешно. Абсолютно стандартная ситуация жизненная, нет? Привет. Поставь лайк. Я еще раз Привет. А больше этой актрисы, кстати, ребята, не существует. Канадский актер, если что, ребята, это канадский актер. Вот, это канадский актер. Человек с большим сердцем. Бедная женщина вообще, что она делает с своими грудями? Зачем ты так с ними? Иногда мужики знают, как обращаться с грудью женщины намного лучше, чем женщины. Запомните, женщины. Так, еще один от Насти. Я стример. <смех> Я смотрел этот фильм, кстати говоря, очень неплохой. Не помню, как он называется, но посмотрите его. <смех> как хотите с этой информацией теперь, блядь, обращайтесь. <смех> вот этот фильм, который нарезка здесь, он неплохой. Можете у Насти спросить. Мародер, Шумора, Артем Харламов, Зеленский, Карлсон Жарахов. жизнь, конечно. Вот это Жиза 100%. <смех> это надо в группу ВК, однозначно. Был бы у меня такой код. Может, и не женился бы никогда. <свят> Хочешь, потратим последний лепесток на твое желание? Очень хочу. Что ты наделал а ноги? А нахуй нужны ноги, когда есть PlayStation 5. Господи боже мой. Тупая баба не понимает нахуй, что для мужика действительно важно, нахуй. О, это все! Я все посмотрел. Я все посмотрел, друзья мои. Все посмотрел. Ну что я могу сказать? Некоторые мемы были действительно прикольные, некоторые мемы были просто вообще ни о чем, на некоторые я не понял, потому что стример не тупой. Я надеюсь, вам что-то понравилось, поэтому вам я предлагаю оценить и выбрать лучший мем сегодняшнего видео в комментариях. Напишите обязательно там, пожалуйста, что-нибудь классное, замечательное. Ребята, я делаю это первый раз. Срок не судите я обязательно буду стараться делать это еще Вступайте к нам в Дискорд-канал, участвуйте в битве с подписчиками. И спасибо большое всем, кто принял участие, кто старался, кто собирал эти мемы, кидал нам их в Дискорд. Большое вам спасибо и жесткий вам респект. И если вдруг вы залетели сюда, в в Ютубе, не подписаны на канал, обязательно подписывайтесь. Также подписывайтесь на нашу группу ВК и мой Инстаграм. Ссылочка на это все в описании имеется, также, да. А, Жесткие респекты, что досмотрели это видео до конца. Но я думаю, что его пора заканчивать. Бэм! С вами был Мародер 120 Гигабайт. Жестких всем респектов. Йоу. Да, еще раз. Извините, пожалуйста, небольшие технические неполадки. Ну а что поделать? Я смог. Я смог придумать, как выйти из этой ситуации. Поэтому еще раз спасибо вам большое за просмотр. Жестких вам респектов. Подписывайтесь на канал. Прису... Блять. Вступайте вы, Блять. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на мой инстаграм, приходите к нам э, на дискорд-сервер, да, и группу ВК тоже не забывайте. Пока.